Yeah, Хуже будет. А вот вас сейчас, а? Нас не, догонят, нас, нас не догонят, нас не догонят, нас не догонят.